Здравия всем здравым и на пороге здравости, тепла, добра, света, все самого лучшего для наших светлячков, сородичам, сородичкам, мощной активной группе соратников и соратниц, радости, веселья, добра, блага и главное круголетие по летям. Вселетием на всей земле матушки так вот сегодня грибочка у нас собирала тут разных разных разных грибочков у нас собирала а это <смех> шампиньон вы вырвала уже наверное дня три назад и он лежит бедный в одиночку а это сегодня нашла еще там а вот тут шампиньончик маленький это синеножка синеножку нашла а вот у нас даже Видите, грибы одевают каски. Вот гриб в каске. Варик залез и вот так вот. Вот такие у нас будни. Так вот редьку достала, еще достали черную. Вот еще кабачки есть. У нас помидорчики, перчик. На рынке всего у нас куча. Малину, клубнику продают. Все продается. Так, сегодня у нас дождь шляпает. Видите, он грязь во дворе. Грязь во дворе. Дождик. Хмарно. Никак солнце не пробьется. Но тепло. Вон Тима в будке лежит. Не хочет вылазить. И это. Вот так вот. Вот такое вот. Яблоки вот у нас, видите. Все так же кушаем. Шветочки. Все. Все кушаем, также кушаем. Хорошо, тепло на улице. Ну, ляпает дождик. Пошел опять дождик. Вот эти кустики. Вот, видите, засох. Репьяшок. Репях. Засох. А где-то, Сережа говорит, тут цветочек. На той стороне. Где а на той? Репяшочек засох Так, ладно. Так. Вот, видите, репяшок тоже зацвел. <свел> зацвел репяшок. Вот, там засыхает веточка. А это вот веточку пустили. Еще колючая. Вот она. Видите, какая красота. Все хотят тепла. Все хотят тепла. Тут трава, листьев нападала. У нас. Вот. Сентябренок зацвел. Вот так вот. Сентябренок. Я его называю. Я не знаю, как он называется. Вот эта сирень цвелась. У нас. Вот видите, уже орех стоит. Еще листья не скинул. Весь желтый пожелтел. Яблонька тоже вот еще не скинула. А этот слива уже сбросила. Вот абрикоса, травы, зелень, зелень, зеленушкин. Так, что мы еще тут заснимем? Вот тоже тут какие-то цветочки были. Вот так вот. Вот тут получили орехи лежат подсыхает потом перекрутим и будем кушать вот так так ну, вот и все пока пока